Делайте это с закрытыми глазами, делайте это про себя. Слово вирус нельзя произносить вслух, иначе будут сумасшедшие неприятности и у вас, и у этого человека. Это слово, насколько я помню, именев, его вслух произносить нельзя надежда витина скажите пожалуйста когда делаю массаж из мастер-класса по астралу несмотря на какой части тела топ начиная во второй чакре ощущение не очень приятные, то ли покалывание то мурашек пульсация это нормальный процесс или нет нормальный и в голове как тепло удовольствие все вместе тоже ощущение конечно фантастически понимают замечательно а вот животом непонятно с каждым